Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна. Голос здравого смысла. Здравствуйте, Леон. Итак, выступил ЗИЦ-председатель. Сказал о том, что Ну, во-первых, он подписывает указ о том, что все федеральные служащие должны быть вакцинированы. Укол от, я не знаю, слово, вот это слово применять нельзя, потому что нас, как всегда, опять заблокируют. Как, как только начинаете говорить о каких-то вещах реальных, э, начинаешь говорить, э, высказывать мнение или хотя бы цитировать кого-то, и эта цитата расходится с мнением партии, то э, тебя сразу записывают и каналы, и тебя лично в, в дезинформаторы и блокируют. Так вот, все должны уколоться, все федеральные служащие, все, кто по контракту с федеральными агентствами, все должны быть уколоты. Мало того, значит, он дал задание Министерству труда разработать там методику о том, что все предприятия, в которых работает от ста и более человек, тоже должны ввести обязательное укалывание. Ну, не говоря уже о том, что на местах, вот скажем, в нашем штате, а губернатор сказал о том, что независимо от того, уколон ты или не уколот, а уколот или не уколот, неважно, сколько раз ты уколот, один, два, три раза, если вот у вас там уколот их соберется больше какого-то количества, то вы даже на улице, находясь, должны одевать намордники. Обязательно, потому что вот так. В общем, какая-то такая странная ситуация. Несколько э, республиканских, как я понимаю, э, губернаторов уже заявили о том, что они будут судить правительство, в частности президента, за его указы, поскольку они не вписываются в рамки действующей конституции. Ну, некоторые политики, республиканцы, высказались довольно некоторые жестко, некоторые менее жестко. Ну, в общем, вот, вот вот об этом, если можно. Да, конечно. Кроме того, что э, вот этот указ, эти заявления и последующие заявления вообще все так сказать, когорты не вписываются в Конституцию США, есть еще один документ, который Америка инициировала и подписала, это протокол Нюрнбергского процесса. То есть по, по результатам Нюрнбергского процесса мы подписались и, на самом деле, заставили всех весь остальной мир подписаться, что они не будут принудительно лечить а, или что-либо делать, связанное с медициной, человека, который не хочет, чтобы это с ним происходило. А, значит, в очередной раз мы показываем, что совершенно неважно, что мы подписали, на что, что мы обещали, что мы потребовали от других, когда нам это нужно, то под руководством значит, Великой Социалистической партии, которая называет себя как-то по-другому временно, а мы нарушаем любые соглашения, любые правила, любые законы и тому подобное. Судьи, к огромному сожалению, как я понимаю, в большом количестве находятся либо под давлением, либо так сказать, давно заготовленные и приготовленные к таким действиям, либо не принимают иски, либо каким-то странным образом на них реагируют. А Верховный суд не принимает иски, потому что они боятся, что будет если они какое-то решение, что будут рай будут какие-то бунты, Мы не просили Верховный суд стать верховным судом для того, чтобы они политические вопросы решали. Мы выбираем их сказать, сажаем их сказать, и рекомендуем их для того, чтобы они нам объясняли конституционность каких-то положений, которые там непонятны, скажем, да, а совсем не для того, чтобы решать будут ли после их какого-то решения какие-то реакции от толпы, причем какой-то определенной части. То есть, иными словами, теперь всегда активная часть населения, то есть отморозки, так сказать, левые, да, правые, этим не занимаются обычно, будут говорить, если вы примете такое-то решение, или вообще возьмете вот это то будут проблемы на улицах, мы сожжем там дома, бизнесы и прочее, и они будут тогда не брать это, и все будет решаться в пользу левых. То есть, иными словами, на сегодняшний день происходит страннейшая ситуация. В стране де-факто установлена диктатура, а эта диктатура де-факто может делать все, что угодно, не обращая внимания ни на какие юридические там, заковыки и прочее. А если необходимо, то они привлекают юридическую часть, и они те делают это де юре. А, значит, что в связи с вот этим указом, распоряжением там, Байдена, там, Белого дома и тому подобное? А, кроме общей про антиконституционный и, как я уже сказал, анти того, что мы подписали международное соглашение после Дюренберга, мы подписали, там есть и несколько фантастически странных вещей. Да. А, первое это, что а, те люди, которые уже переболели комидом, да, тоже по распоряжению а, Байдена должны а, обязательно получить вакцину. То есть, смысл в этом я никак не могу понять, прямой, да, так сказать, вполне возможно, что есть какой-то другой смысл, нам непонятный, или то, что мы можем подозревать, тому прочее, но нам он не ясен, сто процентов, да. Потому что, когда человек болеет, то его тело... Так устроит, так сказать, механизм защиты, иммунная система, вырабатывает антитела или, так сказать, там что-то такое, я не хочу, так сказать, умно выражаться, да? а, хотя знаю там несколько умных слов. Но а что такое вырабатывает для того, чтобы если еще раз такое же залетало, то который Алло, алло, что-то такое что да. происходит, я боюсь, что меня плохо слышно, да? Ну, нет, периодически прерывается, но слышно нормально, там такая... Да. Угу. Прошу прощения, да. Вот, значит, человек, который переболел, и у него организовались, образовались вот эти вот антитела, он должен во все оружие встречать новую болезнь, таким же или там очень близким по составу вирусом. А теперь делать ему вакцину, которая теоретически построена, как нам объясняли так сказать, про вакцины еще, помню, в шестом или седьмом классе очень средней советской школы, то вакцина делается для того, чтобы делать вот это самое, то есть, так сказать, чтобы возникали некие, так сказать, там, организмы, маленькие, скажем, организмы, некие некие силы в организме, которые будут бороться. То есть мы с помощью разведенной, уменьшенной, не такой сильной, а, скажем так сказать, болезни, да, нападения на тело, мы вызываем у организма то самое, и он, так сказать, начинает вырабатывать вот эти вот защитные, защитные там, тела. Если у меня уже они выработаны, то зачем мне делать вакцину? А если по какой-то причине мое тело на этот вирус не вырабатывает, то зачем мы не делать вакцину, если мое тело все равно не вырабатывает? То есть, как бы вот это вот мне лично безумно странно. Да? А в указе Байдена сказано следующее. Все руководители предприятий, у которых 100 человек работает или более, таких приблизительно 80 миллионов человек, которые работают в предприятии, где сто или более человек, обязаны либо вакцинировать людей или проверить, что они вакцинированы и, а, таким образом, они имеют право ходить на работу. А если они не вакцинированы, а, прошу прощения, если они не вакцинированы то каждую неделю они, а, они должны а, проходить проверку, то есть тестироваться. А, ну и, так сказать, прошла неделя и снова пошли тестироваться. Естественно, это огромные деньги которые будут выходить, как я понимаю, из бюджета предприятия. Это пытаются заставить руководителей предприятий, а, значит, заставить их не пускать людей, которые без вакцины, на работу, потому что у них, так сказать, иначе требуют платить за тесты. А, значит, Абсолютно незаконное распоряжение. А на федеральных, то есть 80 миллионов человек, они, так сказать, обязаны вот таким образом поступать, а федеральные всякие службы, кстати, и те, которые там в резервациях работают индийских, и те, которые и в ар армии, и а, те, кто работает в ветеранской администрации, вот все эти люди... Они просто обязаны пройти вакцинацию. Значит, если по религиозным соображениям они не могут этого делать, то это никого не волнует, пошел вон с работы. Если по тебе просто запрещено по какой-то причине, и, и тебе нельзя делать эту, эту вакцину, да, то пошел вон с работы, это никого не волнует. Судить правительство нельзя, или ветеранскую скажем администрацию, или действовали по распоряжению президента, они один суд-то не примет. А Раньше так сказать, ты мог судить правительство, сейчас ты правительство судить не можешь в Соединенных Штатах Америки. То есть человек, ему а, отказывают в праве приносить дом хлеб, зарабатывать на жизнь. Если он не сделает что-то, что правительство значит, хочет, чтобы он сделал. А вот всему этому беспределу в свое время а, помог очень верховный суд который практически Робертс, который заявил, когда начали Обама Кер подали в Верховный суд а тот заявил, что вообще-то это не, а, что-то такое там, так сказать, запрещенное. Это не то, что ты продают людям что-то, что они обязаны купить, а иначе будут наказаны. А это своего вида налог своего рода налог. Да? Значит, хотя все люди, которые как бы проталкивали в а, говорили, это ни в коем случае не налог. Значит, а, то есть, Верховный суд опять залез в прерогативу политической власти, придумал отговорку, как просудить нам политическое решение, полностью перестал быть органом, который теперь решает конституционное что-то, и стал органом, который просто помогает существующей власти, как когда-то церковь, там, скажем, да, сказать, помогала там. Ну, условно говоря, в Европе, так сказать, ну, вылизывало все, что можно, королям. Вот точно так же сегодня Верховный суд делает все то же самое, как делала церковь, а, ну, так сказать, для той существующей власти, которая существует сегодня. То есть, иными словами, любое беззаконие, которое производится Верховной властью, а, принимается и одобряется а, как судами, так и прокурорами, так и всеми теми, кто должен от нашего лица выискиваясь, журналистами, руководством социальных сетей там, и тому подобное, потому что вот каким-то образом они все пришли к выводу, что тот строй, который существовал в Америке, а именно свободный рынок, капитализм, там, поддержанный нашей Конституции, нашей декларацией, о независимости, их не устраивает, а их устраивает что-то другое, во что они хотят эту страну теперь превратить. Как это произошло, не знаю. Вполне возможно, что они такие умные, что они умнее нас с вами и видят, так сказать, некую пользу от того, что, а, скажем так сказать, переделать из так называемого эскурсиканско-демократического строя в строй тоталитарно централизованный. Ну, они увидели эту пользу и вот теперь, так сказать, нас подстерегали, перепугавшись Трампа. Трамп, так сказать, все шло к этому, вдруг пришел Трамп, странный президент, который хотел сделать что-то для страны, а не для себя, кстати, первый Первый, наверное, политик в моей жизни. Может, есть еще, я просто их не знаю. Вот. А Перепугали и поэтому пошли, называется, всеми силами, всеми фанфарами делать все быстро. А они так не планировали медленно, там, тихо подогревая воду, а, значит, пока мы не сварились с ней, а решили, так сказать, вот, окатить нас кипятком. Вот то, что сейчас проделывает Байден, или те люди, которые, так сказать, дергивают за литочки, там в Белом доме, это и есть тот кипяток, который нас, нам, так сказать, сейчас нас ошарашивают, ошпаривают. И на самом деле все зависит от того, сейчас смогут ли Штаты, какое-то количество Штатов, выдержать на натиск федералов или их каким-то образом сломают. Ну, и, естественно, в втором году сможем ли мы на каждом участке предотвратить, на каждом, а не на всех, на каждом участке предотвратить тот, сказать, тот кошмар, который творился в прошлый раз, и выстоять, и, и выкинуть их поганой метлой из, из власти. Да. Вообще, что касается уколов, Говорили о том, что чем больше людей получат уколы, тем меньше будет заболевших и инфицированных. Ну, то есть, в этом есть некая логика, если предположить, да. что, что уколы работают, что чем больше людей укололись, то кривая, так сказать, э -э распространение... это зараз... Да, поползет вниз. Но сегодня мы видим ситуацию совершенно иную – то есть, количество уколотых, если ну, диаграмму такую сделать, она прямо идет вверх по диагонали, и количество инфицированных параллельно с этой идет точно так же прямо вверх. Какие можно сделать выводы? Значит, либо уколы неэффективны, ну, в том смысле, что не предотвращают а, инфицированных, а, уколотых от инфекции, либо я не знаю что, но вот я читал одну статью, в которой говорил тоже специалист, иммунолог, вирусолог, говорил о том, что в горячую фазу эпидемии нельзя людей прививать, потому что это ну вирус начинает быстрее мутировать, и, как правило, в результате подобных действий... Люди, которые получают инфекцию, возраст их падает, то есть все моложе и моложе и моложе, вплоть до детей, начинают заболевать. Ну, как он ученый, он знает, о чем он говорит, я не знаю, как это объяснить, почему, то есть в подробности трудно разобраться. Но похоже, что он прав. Чем больше укололось, тем больше разносчиков и, так сказать, тех, кто заражается, становится. И сейчас э, они работают над тем, чтобы начать э, под, получить разрешение в ФДА, которое, к сожалению, стало таким политическим инструментом для того, чтобы колоть детей, начиная от, там чуть ли не с двухлетнего возраста. И о последствиях никто... Я очень боюсь, что, э, и еще раз скажем всем нашим слушателям, зрителям, что беседующие здесь люди не иммунологи, не врачи, не специалисты, там даже, сказать, даже не медсестры. Да? А, поэтому все, что мы высказываем, это, так сказать, что называется, одна баба сказала, мы это услышали. Так сказать, правда, баба это она обычно там либо член-корреспондент Академии, либо профессор, либо кто-то еще, и мы пытаемся своими словами это пересказывать. Так вот, меня очень беспокоит, что то, что они сейчас делают, оно понижает иммунитет. Вот естественная реакция организма. Я до сих пор, кстати, не убежден, что ковид – это более серьезный, более сильный вирус, чем то, что мы имели в предыдущие годы. В предыдущие годы. В качестве там называется гриппом, так сказать, я не знаю, там, как еще его называют, да. А, потому что вот пока что я не видел ни одну статистику, а их сейчас почему-то не публикуют, и я боюсь, что именно по этому поводу, в которой мне показали, что в 17 18 19 годах был там рост такой-то, такой-то смертности в США, а в 20 скажем, он скакнул из-за ковида. Или уберем там, так сказать, что-то другое, там, смерти от, от инфаркта, нельзя убирать, потому что мы, мы не знаем, сколько человек умерло действительно от инфаркта, а сколько от ковида, сколько грипп тоже подталкивал людей умирать. От, от сердечного приступа, да, но э, никто не писал, что это от гриппа он умер, писали, что он умер, сердечного сегодня пишут, что от ковида. Э, мы ничего не понимаем, и поэтому единственное, что может нас убедить, всех нас, да, что ну вот в 18-19 годах там был X а, прирост, потому что прирост населения был там 0,2%, поэтому прирост и выше так сказать, или там чего-то еще 0,2%. Да? А вдруг там стал 2% в 2020 -20 году, и вдруг стал там, 3% в 2021 году. Мы не видим этого всего. Все, что я пытался и достаю из, из а, интернета, оно либо частичное, либо из странных источников, но оно вообще не говорит о том, что были какие бы то ни было существенные изменения смертности в стране. Я не знаю про другие страны, просто не знаю, не знаю, кого в Италии молили Действительно не знаю, да? Там такие истории мне люди рассказывают про, это, про Италию, про то, как все это происходило, что, что поверить что бы то ни было, невозможно. Да? Вот, бросали людей, там, десятки домов престарелых, просто народ приходил проведываться через неделю своих родственников, выяснял, что вообще никого нет, и ни медсестер, ни администрации, ни, никого вообще, люди половину померли, половину просто лежат, телефоны выключены, связи никакой нет, там, и т.д. То есть, то, что там творилось, это просто, это позор, просто позор. Так что мы не будем касаться других стран. Здесь США тоже творилось в нескольких штатах позор, когда у меня такое ощущение, что людей специально, пожилых и больных, специально засылали в места, где есть ковид, свирепствует и бушуют, да? и не давали возможности в этих местах, скажем, в Нью-Йорке, да, отказываться от их приема на основании того, что у них там ковид. Нет, вы не имеете права отказываться, а губернатор даровал свою подпись Они будут судить, и вы рассказываете, а иначе не дадите мне фото. А что, тогда я приму столько. Сказать, умершие люди на вас. Так что и это тоже очень стрёмно. Но тем не менее, хоть какую-то статистику, тогда мы во что-то поверим. А так очень сложно. Тут вот комментарий интересный на YouTube. Идет наш радиослушатель, зритель на YouTube пишет, что ковид, вот я переболел дельтой. И это гораздо страшнее, чем я болел тяжелой формой гриппа. Ну, я не знаю, может быть, действительно болезнь тяжелая. И, кстати, те тысяч, десятки тысяч людей, которые ежегодно умирали в Соединенных Штатах от гриппа, наверное, наверное, у них была тоже да. нелегкая... Просто для информации вашего, вашего нашего слушателя-зрителя, да... А ежегодно в Америке по минимуму умирало 20-25 тысяч человек, по максимуму 80 тысяч человек с пометкой помар... по грипп, конкретно грипп. То есть не от там, осложнения чего-то принесенных, конкретно грипп. То есть было, скажем, в 2018 году было, по-моему, 75 или 76 тысяч человек, которые умерли, и они, очевидно, очень тяжело болели от гриппа, потому что они умерли. Да, я вот как раз да, к этому и хотел сказать, что, ну, очевидно, каждый переносит по-своему, кто-то переносит легко, а кто-то переносит ковид легко. Так что, так что это такие анекдотичные случаи. Я не думаю, что на основании этих случаев можно делать выводы. А вот что касается. Честно говоря, даже не доверяю. А когда мне говорят: о, у вас к... мы проверили, у вас ковид. У меня внуку 23 года, он третий раз болеет чем-то за год, и все три раза ему ставили один и тот же диагноз, что мама тут же его так сказать, заставляла идти сделать этот самый тест, все три раза ему поставили диагноз COVID. причем не дельта, а COVID. конкретно вот это вот то самое, что было 19 с самого начала. То есть, как это может быть, мы ничего не понимаем. Да, достаточно случаев, когда... когда... Я просто думаю, что врут. Когда люди делают тест, тест приходит положительный, или сделали тест в один день в разных местах. В одном случае он положительный, в другом отрицательный, или делают тест на следующий день. После положительного, вдруг он становится отрицательным. Вообще с тестами не очень все понятно, потому что а, я тут немножко приболел на прошлой неделе и решил тоже пойти на всякий случай сдать тест. Онлайн выходишь, так сказать, назначаешь оppoтмент. У нас сеть магазинов Аптек Волгринс, назначил опоитмент, подъехал, сделали тест а дали бумагу что можно потом выйти на портал там посмотреть результаты что они тебе пришлют тут же email по результатам из волгринца пришло странное сообщение что вас ваш заказ готов но обычно когда там заказываешь лекарства какие-то то там если сейчас не готовы или там рефил делается они такое сообщение звуковое отправляют, что ваш заказ готов можете приехать забрать ну, вот такого же плана было сообщение ваш заказ готов вышел на портал это было в среду я в среду в полдень сдал тест а на портал на это там написано что в течение 24 часов вы получите результат теста на сегодняшний день к обеду результаты еще не было и вот когда скажем требует в некоторых случаях подтвердить я не знаю при посадке в самолет я последнее время не летал но по моему где-то я видел что там тест, который сдан не за 30 не позднее чем за 30 не раньше чем за 36 часов до предъявления так у меня уже 36 часов прошло я еще на руках теста не имеет если мне на руки попадут этот тест и если мне нужно будет предъявить его где-то вот где такие жесткие требования то выяснится что он уже вообще нахрен никому не нужен и недействителен. в общем чем дальше в лес тем толще партизаны Давайте в этом месте мы сделаем небольшой перерыв, а после рекламы вернемся, обязательно продолжим, и если у наших радиослушателей будет желание будет принять участие в разговоре, я напомню телефон после рекламы. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии 847-400-5200. Если есть вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Вообще, многие вещи, которые происходят, связанные с этой эпидемией, они не поддаются логике. Но если, если вакцинация не является, так сказать, гарантией того, что ты не заразишься или не передашь заразу другому, то это скорее какое-то лекарство которое облегчает э, течение болезни а Существуют ведь и другие способы лечения но почему-то эти способы и люди которые о них говорят подвергаются так сказать прессингу есть какие-то лекарства которые э, применяются э, давно уже десятилетиями вдруг они объявляются опасными опасными для жизни то есть вместо того чтобы действительно проявить заботу о населении и дать возможность в случае если кто-то заболел его как-то поддержать вылечить а такое впечатление создается что основная задача не поддержать здоровье не помочь человеку который заболел а главное как можно больше этих доз прогнать то есть вот вот, вот неважно какой будет результат какой эффект главное как можно больше и тогда возникает вопрос, а это забота о здоровье нации или это забота о кошельке? Вот, конечно, сразу возникает вопрос. Единственное, что я поменял бы кошелек на неизвестно что. Мы не понимаем, о чем это забота. Кошелек. Одно дело, а там, может быть, есть еще какие-то целый ряд других вещей. А дело в том, что это один из основных вопросов, который задаешь себе, когда начинаешь логически думать о том, что же произошло. Ведь, например, мы знаем самого первого человека известного нам скажем доктор зеленка который э, уселся оказавшись в ситуации когда он в апстейт нью-йорк в небольшом городке где живут там порядка 30 тысяч очень гомогенное население это конкретно э, религиозные так называемые ортодоксальные евреи которые э, там скажем так сказать фол что же называется хасид там определенного направления они живут большими семьями, они общаются кланами почти, несколько синагог, которые они ходят там основной вот врач доктор Зеленко с его там еще несколько врачей. То есть, знаете, 30 тысяч человек у них постоянно идет, так сказать, и в школе, и на бармицевах, и на синагогах, и на улице, и в гостях, и прочее. Очень активное общение друг с другом и заставить их перестать это делать невозможно. Да, собственно, доктор Зеленко э, исходил из того, что нам нужно что-то придумать, чтобы облегчить так сказать, вот ситуацию, когда все это началось. И он, э, как человек думающий, человек творческий, он подумал о том, что же происходит в тот момент, когда вирус попадает в тело, и так сказать, понял, и нашел... А, некая, так сказать, комбинацию из трех, на самом деле, веществ, лекарств. Так сказать, два из них лекарства, одно а на самом деле, цинк. Это не лекарство, это просто минерал. А, и одно – это лекарство от малярии, которое там 30-40 лет существовало. И мы с ним переписывались, зеленки Он написал мне, что если ты не можешь достать вот это, то тогда ты можешь с таким же практическим действием достать вот это и вот это. То есть, не обязательно это лекарство, а тебе просто действие нужно определенное. Все эти лекарства, я просто не хочу произносить название, я не врач, сами, так сказать, у Зеленко есть по-английски, есть веб-сайт, он с удовольствием делает рассылку, я там каждые два дня получаю от него, этому людей какую-то новую информацию, поэтому все можете сами выяснить. И там есть три лекарства, которые уже употребляются там 30, 40, 50 лет, проверены 100%, никаких действий побочных нет вообще, это вот малярийная, вообще просто миллионы людей убрали, дозы. Значит, второе это цинк, а третье, какая-то определенная, определенного типа, Типа антибиотик чем он назвал один но тут же написал мне что есть еще там 5 или 6 если этого не будет напиши мне я тебе так сказать пришлю весь список того что тебе нужно то есть определенного типа воздействия три вот препарата вот нашел слово препарата и того а что произошло у него по статистике у него должно было быть на этом вот населении, которое практически все заболело. То есть 80% их позитивно, сказать, имели позитив на COVID-19. Должно было 400 человек оказаться у него в, сказать, на стационаре, в больнице. И там 50 60 80 100 должно было по статистике умереть. Ничего подобного не произошло. У него попало в больницу там по 14 или 15 человек и 4 умерло. И как он пишет, все они умерли бы в самое ближайшее время, так сказать, что называется год год были, да? вот. Но вот по тем данным, которые у него были, это были люди, которые вот вот были, так сказать, уже, так сказать, вот толкнуть чуть-чуть и он ушел в мир иной. Вот их толкнул комитом, а могло -то толкнуть все, что угодно, а могло ничего не толкнуть. Просто остановилось и все, поехало. То есть у него вообще, на его эти 30 тысяч в городке, вообще не было никакой разницы между тем, что происходило до ковида и во время ковида. Значит, что он делает? Он просто первые 4 дня, конкретно в первые 4 дня, надо применять эти лекарства, брать определенные дозы. Опять, все у него расписано. Вот стоит это все 20 долларов, даже если вы на месяц. Значит, берешь месячные дозы, тебе не нужно так много. Это будет стоить 20 долларов в общей сложности. Поэтому, естественно, фармакомпании в ужасе от того, что может быть такая вот панацея. Значит, он, он начал этим заниматься, начал писать, ему написал в Белый дом, ему ответил в Малвении, тогда будучи, будучи так сказать, тем самым, руководителем аппарата президента, просто позвонил сам им и начал с ним общаться, Значит, попросил прислать материалы, они проверили с какими-то своими врачами, там, специалистами, тут же так сказать, вытащили, дали Трампу, потому что Трамп в этот момент подхватил ковид. Через два дня заявил потрясающе совершенно. Просто вот в момент, когда я начал принимать, начал просто чувствовать там через час, через два какие-то изменения в организме. Через два дня я прыгаю ухожу там и все в порядке. Огромное количество университетов, клиник, больниц и тому подобное вдруг стали писать, что они проверили, это не дает никаких результатов или просто приводит к ухудшению, и что неизвестно, можно ли при ковиде давать вот этому антибалерийное лекарство, что-то при гриппе можно было, при ковиде нельзя, там, и т.д. и т.п. Сразу же хочу вам сказать, что более половины уже, а может и больше, этих клиник уже тихонечко сообщили, что у них что-то неправильно происходило с исследованиями, поторопились, они неправильно вели, их, результаты случайно стерлись из компьютеров, то есть какая-то фантастика. То есть людям, люди просто боялись, что наглый обман обнаружится и пытались заранее этот наглый обман каким-то образом объяснить чем-то. Но так это одно за другим делало. вот я говорю, как минимум 50% тех, кто заявили, что они работают, то странное ощущение того, что чего-то они все вдруг ошиблись. Да? И вдруг неправильно провели вот это самое статистическое там какое-то исследование. Но, должен добавить при этом, что никто из них не сказал, ой, мы сделали неправильно, сейчас мы делаем правильно, или сейчас мы сделали правильно, и вот наши результаты. Ни одна из этих организаций не провели после этого, извинившись, исследование правильно. Что наводит на мысль к тому, что есть какая-то рука который объясняет, ребята, если будете делать так-то и так-то, или не будете делать так-то и так-то, да, то будет очень нехорошо, и объясняет, как нехорошо. И поэтому все они стройными рядами, значит, наплевали на клятву Гиппократа, а, чтобы вы понимали, врачам запрещено прописывать. Не то, что там не дана инструкция, им запрещено Значит, уже у Дениса Брейгера был и царят звонков от врачей, которым говорили, что мне сказали, что мне отнимут лицензию, если я буду прописывать то, что я знаю, поможет моим пациентам. Значит, люди поклялись и тут же свою клятву отменили, потому что им сказали, значит, если ты это сделаешь, то у тебя больше не будет права быть врачом на территории Соединенных Штатов Америки. То есть, это практически все то же самое, как закрыть Украину и не дать людям кушать, и чтобы 8 миллионов померло. Или Казахстан, чтобы полтора-два миллиона померло. Да? Просто взять и отобрать у человека возможность приносить хлеб и класть на стол своей семьи. И совершенно например, хлеб, лекарства, бензин, оплату квартиры, я не знаю, все что угодно, да? нет и все. Ты не будешь делать так, как мы тебе говорим, мы не, не дадим тебе возможность зарабатывать деньги. Вот это страшно. Уже бывали случаи, когда опять у Прейгера были такие звонки тоже. Значит, аптека, значит, звонит, человек говорит: почему мне значит, вы обещали мне прислать там то-то и то-то. Вот тот самый набор, который, или, скажем, другой набор, есть еще несколько наборов других врачей, которые, как изредка, что-то изобрели свое, на самом деле, на тех же принципах. Да. Значит, на что им отвечают? Мы позвонили вашему врачу, выяснили, что он прописал это от ковида, а мы, а, нам нельзя, нам запретили от ковида это давать. Кто им запретил? Как это-нибудь, когда -нибудь, что в Америке кто-то звонил к врачу и выяснял, с какой болезни вы это прописал, чтобы фармацевт. Звонил врачу и говорил: А, ты от этой болезни подписал? Нет, я это давать не буду. Вы слышали когда-нибудь такое? Я никогда в жизни такого не слышал. По-моему, в истории США, известный нам, да, вот, возможно, что было, но известный нам такого не было. Я вообще, вообще просто не представляю себе, как может фармацевт, который, ну, за исключением того, что он смотрит, опа, это яд, врач чем-то ошибся, то он звонит и говорит, что ты не ошибся, там, что-то такое, да, вот, Но, наверное, такое нужно, возможно, я же помню, кино какое-то смотрел, там, что-то такое было, да, это хорошо, а когда звонит и говорит, по ты это прописал, поэтому, о, нет, это нам запрещено тогда выдавать, запрещено кино, да. кто это им сообщил? Что и они мало того, что сообщил, они послушались. То есть фармацевт боится, что если он это сделает, ему что-то сделают такое. Я вам скажу, что такое. У него просто отнюдь лицензию фармацевта, у него возможность работать, приносить хлеб, что называется, и масло, или там, так сказать, там, кто есть, любит черную икру, тот черную икру, а кто не любит, тот отдельную колбасу. Все это запрещено приносить там запрещено зарабатывать, потому что ты нарушил распоряжение начальства. Но напоминает мне это. Что это, серьезно нам с тобой напоминает? Ой, да параллели сколько угодно можно провести. Я тут недавно читал статью Марка Зальцберг, по-моему, не помню точно фамилию. Физик, профессор, он периодически пишет на эту тему. Он проводит параллели между... Он живет здесь более 40 лет и пишет о том, что проводит параллели между тем что он от чего он убежал и тем с чем он сталкивается на сегодняшний день, то есть абсолютно четкие параллели относительно морали, относительно репрессий, относительно а, промывания мозгов и статья его начинается с а, известной фразы Геббельса: "Дайте мне в руки средства массовой информации, да. я любой народ превращу в скот". Да, в да. У меня огромная просьба, потом сбрось мне ссылку на него, хорошо, потому что хорошо. Вот, я ищу таких людей, мне они интересны. Хорошо. А я хотел бы коснуться еще одной темы, а, потому что мы уже там 10 минут до конца, на пару минут просто. А, такая тема немножко странная. А я а, был такой период после после 6 января когда все это происходило и и, и афганистаном скажем так, да, когда у меня как и у многих других наступала некая наступила некая апатия и а, я так сказать потому что уже это, взялся это я выпускал там раз в четыре в пять дней свои видео монологи там что-то рассказывал но вот внутри была какая-то такая пустота и меня жутко задел, обидел по человечески, так сказать, ужаснул Афганистан, и как бы это сказать, вот это влило новые силы, я понял, что нельзя просто сидеть, нельзя так сказать сидеть на заднице, извиняюсь, надо, надо, надо начинать снова подниматься, как бы противно, как бы больно, как бы так сказать, в общем, так сказать как бы не было вот вязко, трясинно, да? и а, начал рассказывать об Афганистане, начал говорить люди. И вдруг я заметил, что на все мои выступления, в которых я говорю о том, что мы можем что-то сделать или должны что-то делать, вдруг обрушивается много, не один, не два, много сразу же таких ястребов, коршунов, назовем их угодно, которые говорят «Нет, ничего сделать больше нельзя, все ужасно, все, все равно мы не выиграем, мы, мы, что бы мы ни делали, ничего не получится, демократы все равно победят» и тому подобное. Ну, я там пару раз там, сказать, писал какие-то там полузлые, полу-какие-то еще. за. А потом подумал, что же это за люди, которые так активно уговаривают нас, республиканцев, не сопротивляться. И вы знаете, я проследил. Дюжину, я думаю. Даже больше, думаю, 14 а, таких вот людей. И каждый раз, когда кто-то выходил на абсолютно пустые страницы со страннейшими именами, с явно подставленными фотографиями. То есть, иными словами, это кто-то, кто пытается нас с вами ввести в депрессуху, в пессимизм и уговорить нас, что что бы мы ни делали, мы все равно проиграли. Понимаете, господа, дамы, зачем я это говорю? Значит, либо это пишет человек, который специально это делает, потому что он нас ненавидит, либо это делают люди, которых они убедили, что, говорит сразу же, они чего-то боятся. А вы знаете, чего они боятся? Они боятся, что Афганистан открыл глаза огромному количеству людей, которые стали сейчас оглядываться налево-направо и говорили, секундочку, ну если здесь они такое устроили, то, может, еще где-то, потому что я спал все это время не обращал внимания, а сейчас мне очень не нравится то, что произошло. И вот в перепуге нас сейчас уговаривают, что вас все равно обманут, вас все равно ничего не получится, что бы вы ни делали, да не лезьте вы, да сидите, да лучше уезжайте, да лучше бегите, да закрывайте, да перестаньте. Вот. Поэтому, дамы и господа. Это вранье. У нас есть такая же возможность в 2022 и 2024 году выкинуть их из всех ветвей власти, как то, что они проделали с нами. Просто мы сейчас будем собирать Большой военный совет из всяких людей, связанных так сказать, с тем, с выборами, с юридическими и тому подобное, сделаем руководство о том, что каждый из нас может и обязан делать на местах, и мы выйдем с этим и будем пытаться доносить это до каждого человека, и русскоговорящего, и англоговорящего, и испаноговорящего. Еще раз, когда вам говорят, у вас ничего не получится, значит, они нас боятся. И это правда. И я думаю, что вот как раз последнее выступление ЗИЦ-председателя с этим ошарашивающим заявлением о том, что он подпишет такой указ, который является антиконституционным, это попытка отвлечь нас от того скандала, который произошел в Афганистане. Это попытка. Вот сейчас у нас 9.11. О чем он говорит? Да. Да.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 Давайте попробуем все-таки принять звонки. Да, да. Радиослушатели пытаются дозвониться, у нас не было возможности. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Э, добрый день, спасибо большое за ваши передачи. Спасибо Леону. У нас это такие два вопроса. Вот я хотел бы все-таки на ней до сих пор неизвестно. Как пошел отходит в Аризоне? Это первый вопрос. И если бы мог там дать нам немножко информацию. И второй вопрос. Не кажется ли вам, что вот наша республиканская партия, конечно, беспомощная сейчас? Если бы Трамп, допустим, какой-то выдвинул лозунг организации в свою партию, это как бы подстегнуло бы республиканцев работать более, как-то, знаете, как консервативно и более агрессивно. Спасибо большое. А, да, спасибо за вопросы и спасибо за похвалу. А Одит в Аризоне, я не знаю. Я думаю, что тем образом, который они производят Одит, ничего они найти не могут, потому что обманывали не там и не так. Но мы поговорим и мы, вот когда будем писать вот, это вот руководство о том, как бороться, мы сказать, попробуем выявить и описать все способы, как нас обманывают. Так что давайте немножко подождем с этим. Второй вопрос. ГОП. Да, республиканская партия с моей точки зрения, утеряла, если имела, да, цельность. Партия оказалась частично партией бюрократов, таких же точно, как значит, демократы, либералы и прочее, которые видела, зачем она пошло в политику, исключительно для того, чтобы, ну, скажем так сказать, зарабатывать, себе на жизнь хорошие деньги, да? вот, то есть за деньги и за власть. Это неплохие, так сказать, причины, да, но ты должен отрабатывать это каким-то образом, и когда приходит человек, как Трамп, вместо того, чтобы консолинироваться сзади, за спиной того человека, который выиграл, честно совершенно, выиграл выборы в партии в 2015 году, вдруг у нас часть этой партии заявляет, что они never Trump, мы вообще никогда не будем заголосовать, то есть не вложу в эту сторону. Ты либо голосуешь в ту сторону, либо отнимаешь голос у того человека, который является представителем твоей партии, never Трампа. То есть они решили, что а, Хиллари Клинтон и же с ними лучше для Америки, чем Доналд Трамп. То есть они явно не люди, которых мы хотим называть ну, республиканцами или там, консерваторами. Да? Это раз. Второе, эти люди никуда не исчезли. Третье, если вы заметили 17 или даже 18 человек подписали этот кошмарный совершенно. Расходный бюджет на 1-2 триллиона, а самое главное, открыла дверь и возможность демократам этим засунуть нам любое количество триллионов, 4, 5, 6, сколько они захотят, а, значит поверить в то, что эти республиканцы действовали, исходя из непонимания ситуации. Или... Решение, что украсть у страны 5 триллионов долларов, это хорошо для страны, да? То есть они явно совершенно по какой-то причине нас предали. То есть предали нас, потому что на них их шантажировали чем-то, или предали, потому что им дали по миллиарду каждому, я не знаю, да? И никому, что называется, может, какой-то идиот или два среди них и был. Хотя идиоты обычно не попадают в Сенат, скажем, да? В Конгресс еще, может быть, в Сенат обычно, ну, сложно попасть, да? быть идиотом, попасть в подонком легко, да? А, так сказать, идиотом, нет. Так вот, действительно, GOP на сегодняшний день не является как организм работающим, слаженно, который готов воевать, там и, там и отстаивать свои интересы. Но, как только вы объявляете о создании третьей партии, вы сажаете на трон любого демократа, который будет там избираться. Кто бы он ни был. 100% или даже 80% людей, которые находятся сейчас в GOB, не пойдут туда. Пойдет часть это будет развал. Лучше внутри партии, как делает Трамп, пытаться проталкивать своих кандидатов, что он и делает. Эндорсмент, как называется эндорсмент, я не помню по-русски. Да? А, целый ряд кандидатов позавчера-вчера, по-моему, вчера или позавчера, значит, он, он а, сказал, что он будет за женщину, которая так сказать, был против Лиз Чейни. Да, так сказать, и сказал, что я ей верю, я с ней разговаривал, она так сказать, наш человек, голосуйте за нее. То уже на этом этапе, даже внутри партийного голосования, и то Трамп пытается уже сейчас посылать своих людей, те, которые будут консервативны и которые будут драться вместе за нас, будут драться. Пусть они при этом там делают свои там деньги там или свои что-то еще, или свою власть делят и т.д. Но в любом случае надо внутри республиканской партии это делать, а не организовывать новую партию абсолютно с вами согласен потому что организация новой партии это безусловная победа демократов а во всяком случае белый дом тогда нам не видать как своих ушей в этом смысле вы абсолютно правы и я полностью разделяю вашу точку зрения Леон, огромное спасибо как всегда очень интересно зажигательно и э, спасибо за то что вот Толику оптимизма вселили в тех людей, которые нас смотрят и слушают. Потому что действительно был какой-то период, наступила апатия, руки опускались. Нет, ни никогда ни никогда не сдаваться. Никогда. Нет, нет, нет, нет. Ну, зарано они не пройдут, и, и, и мы не сдаемся. Спасибо и всего доброго. До свидания.